Всем привет! Очередной обзор по проекту Minebase, где мы с вами получаем ежедневно по одному Mbase, активируя код, который дается каждые 25 часов. Данный проект запустил еще один сайт, нужно будет пройти регистрацию, она несложная. Ссылки все у меня в телеграм-канале, ссылку на телеграм оставлю в описании под видео. Ничего сложного нет. Переходите на сайт, нажимаете логин. Дальше под полем почта, пароль есть строка Forgot Password. Забыли пароль. Нажимаете на нее. Вводите адрес почты от сайта Minebase, по которому регистрировали аккаунт. Вам на почту придет письмо. Там будет кнопка. Жмем. Задаем пароль. Вводим пароль, подтверждаем пароль. И авторизовываемся. Все. Вы на сайте. Чуть выше будет реферальная ссылка, кто хочет приглашать друзей. За то, что у нас есть аккаунт и мы майним здесь токены, нам будет начисляться определенный процент каких-то монетах, пока еще информация сырая, на вот этот сайт. То есть мы здесь будем зарабатывать за холд монеты MBase. Чтобы получать токен MBASE, вам необходимо на балансе держать более 25 токенов. Только тогда вам начнут выдавать код. Монеты MBASE можно купить на бирже BitForex или Digifinix. Я бы вам рекомендовал BitForex. Часто на ней обменивал криптовалюту. Проблем с выводом никогда не было. Кстати, монета MBase вчера помпанула до 91 цента и упала до 67. Такие откаты часто бывают. На сегодняшний день MBase у нас та же самая цена. Недавно заходил, было 6-8 с половиной. Итак, на бирже BitForex есть еще комиссия для вывода Mbase в размере вроде бы 8 монет. То есть вам необходимо купить около 33 Mbase, 25 для сайта и 8 для комиссии. Уйдет в районе 25 долларов. Это приблизительно. Относитесь это как к инвестиции. Ведь в дальнейшем вы здесь будете получать монету MBA, а это в среднем по одному токену 67 центов. В будущем создатели данного проекта хотят, чтобы их токен стоил 6,5 долларов. Планируется еще листинги на других биржах, сжигание токенов, что создаст дефициты, повысит стоимость монеты кто переживает что я рекламирую сайт чтобы вы сюда заводили деньги и я получал комиссию с этого не переживайте здесь реферальная программа устроена следующим образом все кого я пригласил активируя код получают одну монету я с этих получений забираю процентов то есть 01 мбс капает мне каждый раз когда мои партнеры рефералы активируют код и получают 1 мбс все больше реферальная программа здесь ни на что не распространяется вы можете сюда завести 500 мбс но я ничего с этого не получу дальше в разделе валют отображаются ваши токены. Вы здесь можете их выводить, заводить, неважно. Чтобы выводить, необходимо иметь эфириум на балансе в районе 015 0, эфира, около 20 долларов. Когда сделаете депозит, у вас появятся кнопки вывода. И сможете выводить. Вывод занимает около может быть двух 3 минут в сети эфира токен следующее в разделе CTP вверху Atomic автоматик валит адрес есть на первый взгляд непонятные адреса с какими-то цифрами за каждые 10 токенов которые вы получаете накапливаете на баланс своего основного кошелька вам будут давать адрес эфириума или биткоина и если по этому адресу проходит транзакция где оплата комиссии превышает 6,5 долларов в эфириуме или биткоине вы получаете дополнительные токены mbase они будут отображаться в этом разделе вот я вчера получил один токен 5 токенов с разных кошельков 50 токенов есть, вам дали 5 адресов. Шестой адрес кошелька дается уже после накопления 20 монет. То есть 70 токенов, у вас 6 адресов. Вот мне еще 0.1 mbase и дадут 7 адрес кошелька. 110 токенов накоплю, дадут 8. У меня в телеграм есть где-то таблица, я все написал. Там раздают кошельки до 550 монет MBase. Когда накапливаете эту сумму, где-то в правилах у них написано, выдается золотой адрес, по которому всегда будут транзакции. Ну и соответственно получение монеты MBase на баланс ваш. Много народ заинтересованы в этом проекте. В скором времени они запустят еще приложение, где будут оплачивать токенами за ходьбу, за пройденный километраж. Ссылку на пост Telegram я оставлю в описании под этим видео. Если хотите инвестировать и получать M-Base каждый день. Нужно всего лишь вложить 25 долларов. Это небольшая сумма. Получить с этого проекта можно гораздо больше. Есть люди, которые даже заводили сюда по 500 m То есть активировали сразу все возможные кошельки и получают с них токены за комиссию. Не только за золотого кошелька, о котором я вам уже сказал ранее, где гарантированно проходят транзакции с комиссией, за которую начисляются монеты. Но еще рандом. Кстати, эти кошельки меняются каждые 3 часа. Вот у меня три адреса. Через 3 и 6 часов изменятся. Какие дадут, я не в курсе. Могут биткоин дать. Они, кстати, часто пустые и без транзакций или эфириум, где транзакции есть. Не на всех, но все же бывают. Заходите, инвестируйте и зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.